Yeah. Здорово! В одном из прошлых роликов я решил немного по-новому искать нарушителей на Серваке. А именно я играл за РП профессии, попадая в различные ситуации, я находил нарушения у тех или же иных игроков. В этот раз я искал нарушителей, играя не за криминальные профессии, а за гос. Плюсом я немного разбавил хронометраж РП ситуациями, а также разборками. План на сегодняшний ролик такой: сначала идет какая-либо РП ситуация, дальше идет ситуация, которая впоследствии приведет к админ и вынесению наказания. В сегодняшнем ролике будет четыре четыре ситуации, две из которых это разборки с админами и две из которых это РП. Вроде бы любителей поадминить и РП инжойеров, я тоже в обиде не оставил. Предупреждаю то, что я не особо любитель каких-то супер серьезных отыгровок, да я и не особо в них силен, тем более сервак к этому не обязывает, достаточно просто соблюдать правила и вести себя адекватно. Если что, ролик я снимал на нашем сервере Бебраград. IP, группа ВК, а также промокод от меня будет в описании. Введя его, ты получишь бонус в виде донатной валюты, а также игровой для быстрого старта. Ну а теперь можете начинать разгружать фуру с лайками. Погнали! Лучше магазин оружия здесь, магазин пуля в лоб, ждем вас. Я бы в такой магазин оружия не зашел, несмотря на то, что они меня ждут. Ладно, что поделать. Ля. Слышите звук? Да нет, не то, что там поднимают что-то. Музыка. А вот играет теперь. Теперь мы спускаемся вот сюда и видим здесь и о вот так вот она выглядит музыка там получается у нее играет, и мы открываем метеорит. вот она с нами разговаривает у нее есть для нас задание мы открываем диалог с ней и она нам может рассказать о каких-либо квестах а также предложениях которые она может дать в обмен на валюту. Новая валюта временная на ивент называется Болты. Есть некоторые квесты, которые помогают вам получить те Болты, которые вы можете опять же потратить на новые три титула и также модельку вот этой вот маленькой IO на плече у самого игрока. Вот она. Вот как она выглядит. Я могу сейчас чуть-чуть покрутить. Она сидит у вас на плече. И это считайте полноценный аксессуар, который вы можете получить навсегда. Стоит он, естественно, достаточно дорого и придется покорячиться немножечко с квестами. Но я думаю, оно того стоит. Чтобы разбавить какие-либо будни 5-го на пол, лицом к стене это проверка на нелегал. Разнообразию привет! Вот уже человек с ней, как раз таки. Вот. пом -пум, -пум, пум Хуя себе он наваливает. Стоять! Стоять! Стоять! Ну, это был маньяк. Долгая, как бить, не прожил. К сожалению. Надо было его сразу, наверное, ебашить. Я давненько не играл, на самом деле, знаете, за кого? КГБ. Вы гослицо российская полиция, Умеете маскироваться и разведывать данные о криминальных лицах или попытках госпереворота. Все отлично. Я к вам, отличным двум, одна просьба. Надо проверить. Один магазин оружия Человек с лицензией продает Или нет? А, Само я могу это выходит. все осуществить спокойно Давайте я вам покажу, где это находится Общага! Да. Все, я пошел да, Все, Я, а, сам я сам. один я могу справиться я. Спокойно да. Алло, здравствуйте, извините, вы живы? Оружие хочу купить Бюджет у меня около 50, может 70 тысяч Что-нибудь такое легкое Да мои последние деньги, мне было бы неплохо зайти Слушай, по городу Прикол такой идет, если кто-то что-то у кого-то покупает а, через продавца без лицензии, то а, срок дают обоим. Ну ты мне просто покажи, чтобы я был спокоен У него лицуха есть, я и так вижу. М, я смотрел лицензию и отдал обратно. Все, отлично. А, мне нужен а, дигл. Есть такое? Все, держи. Все, супер, Спасибо. Давайте, короче, сейчас просто... Мне кажется, сюда и Епать, а что за стрельба была? Я сейчас туда зайду сам. Я один зайду, и я не один не. зайду. Если что, можешь подняться, и ты следом... За ним. А тут хата какая-то. Хата какая-то. Опа-на. Опа-на. А тут, по-моему, прохода нет. Тут дверь закрыта. Прям заварен. как бы это... После слов тут нет прохода, на вышке начался сущий кошмар. Если что, это нарушение правила ФРРП. Этот человек не играл за маньяка, а играл за бандита, ну или же что-то из нелегального сегмента, но точно не маньяк. Причем он видел как минимум 2-3 людей, вооруженных тем более, которые как раз таки уже все могут запустить спокойно правила ФРРП, которые придется соблюдать, а именно он не может нормально так достать спокойно оружие и взять расстрелять всех. На данный момент это нарушение можно записать себе только карандашиком, возможно он реально не успел среагировать и не увидел того, что там много людей, хотя они стояли прямо в упор к нему. <связывая> Блять! И что это за хуйня была? Чы вскрываем, ребят. не понял не, типа прикол в том, что, по сути, своя рейд еще не начал. Зато началось нарушение правила НЛР. На Боброграде НЛР делится на два типа. А – это основной, а В – это второстепенный, это как раз таки указано в правилах. Второй пункт запрещает возвращаться к месту проведения рейда, обыска или же захвата территории ближе, чем на 1.5.1 конструктивного проба. С Сакцентирую внимание на времени, в течение 10 минут. Он же пришел меньше, чем за Минуту, делаем еще ставку на время, которое он потратил на то, чтобы добраться до вышки. Второе нарушение вы можете уже начинать записывать карандашом. Что не началось? Ну, я имею в виду, рейд еще даже не начал. Ну а кто тебя просил стрелять? Если в самом первом случае мы еще сомневались насчет его нарушения ФИРРРП, то тут уже более чем понятно. Он зашел в квартиру, увидел несколько полицейских и почему-то все равно достал оружие и начал стрелять. Который еще к тому же нарушил НЛР. Вы наверное сейчас прочитали уже правила НЛР, которые я вам показывал и у вас будет вопрос. Там же исключение это если рейд, обыск или же захват территории. Но рейда у вас не было. Но был обыск. Основной НЛР сюда не катит, потому что он попадет под исключение дома. Ну а закинуть второстепенно, потому что в планах был как раз таки обыск и уже состоялся и во время этого обыска чел снова пришел меньше чем через 10 минут теперь уже по надписи нлр фррп карандашом можно проводить сверху ручкой потому что нарушения были подтверждены остается последнее — написать администратору чтобы он тэпнулся в админ зону и объяснить ему в чем он был неправ, что он нарушил и все же добиться того чтобы он сам себе выдал наказание в случае конкретно с этим игроком ему нужно объяснить несколько раз чтобы он понял прошлыми нарушителями все было намного проще я их тэпал объяснял что не так и объяснял как поступить в следующий раз такой же или похожей ситуации более-менее правильно с точки зрения правил. Но вот с таким типом игроков все-таки нужно будет пободаться рогами. Потому что только они могут себе выдать наказание в этом случае, или же старший администратор, конкретно наборный. Кто-то как он этим пользуется и начинает просто затягивать жалобу тупыми спорами, непонятно зачем, почему, если и так тут все очевидно. А сейчас за что ты их убил? Ну, в моем доме. Это мой дом, блять. Они взяли, зашли в мой дом, в котором не лекарство. Ходи злогими намерениями, да? О, Си типайся. Я Никита уже с ним разобрался. Все, я сейчас его забаню, подожди. У него не НЛР не нарушен. НЛР, а нет, подожди. Второстепенный не знаете, НЛР, не НЛР нарушен. Да-да-да, вы, вы, вы, да, да, да, да, вы Тачного, ну, значит, смотри, я, я сейчас тогда перечисляю убирать. то, что на, было нарушено. Тепай его сюда. I'm я flag. все видел, я все видел, Никита, все, я все знаю. Я сейчас его телепортирую и скажу его нарушение. Блять, <свистые> нахуй ты спамишь, что ли? Так, во-первых, <свистый> <свистый> <свистый> <свистый> а что-то <three> а, <свистый> наверное. <свистый> Но НЛР второстепенный, ты нарушил правила Второстепенный НЛР а, Потом что ПГ идет у тебя И фрикелы по Получается так Нельзя возвращаться ну, не то чтобы... После вашей смерти вместе проведения Второстепенный там Так, ну смотри Во-первых, фрикилы, Разберусь самого легкого это, Как я понимаю, это были не фрикилы, Потому что там ну, Был нелегал в моей квартире Вы хотели этот нелегал взорвать. Ну, у меня была причина в офисе. Насчет парагейминг. Вот тут. Вот тут насчет парагейминга. Я полностью согласен. Я дебил. Я ну, ебла. Признаюсь. А, насчет НЛР. А... Order. ну тут довольно спорно, то есть смотрите, вроде как приглашения не было, но... Три, Во, вот я тебе сейчас тогда объясню, было, ты говоришь, рейда не но, было. То есть получается ну. у меня гейминг сейчас и НЛР э, второстепенный, то есть тут я, да, я это... да. Лоля, подожди, вот вопрос. А потом а ты подожди, что? пришел вот в квартиру, а которой ты говоришь, что, что рейд это по факту не было. Значит, ты говоришь, то что ты убивал челов, потому что якобы они стоят у тебя в квартире, ну, почти что рейдят. А значит, причин объективных убивать не было. Ты, не, невзирая на это, ты также нарушил ПГ и взял... Достал оружие на нескольких вооруженных полицейских И поубивал их Сколько там киллов было? Но у нас было около 3-4 человек Это что идет? Небольшая остановка Нет, это не пояснение Я немного хочу объяснить вам разницу между ПГ и ФРРП Вот сколько времени играю на ДРК Постоянно вижу челов Нет, их конечно же не так много Но все же есть такие, кто спрашивает А чем отличается ПГ и ФРРП? Вроде бы правила запрещают одно и то же ПГ запрещает делать то, чего бы ты боялся делать в реальной жизни, например Вот вам пример, две ситуации, которые возникают на Дарк РП у всех без исключения. Первое. На тебя наставили оружие и говорят писать дроп мани 5000 или же тебя убьют. Поскольку ты у нас несколько крутой пацан и не терпила, ты достаешь оружие в ответ и начинаешь шмалять по этому негодяю. Естественно, может быть ты его убиваешь, но в любом случае у тебя нарушение ферр РП. Поскольку любой из нас в реальной жизни обосрется от отморозка, который наставил на него оружие. Вторая ситуация. Ты убегаешь по крыше какого-либо высокого здания. На банклаве это может быть общага, может быть отель, может быть торговый центр. За тобой несутся в погоне полицейские и угрожают тебе оружием, а хп у тебя всего лишь 30-40. Поскольку ты прирожденный Деркерпешер и паркурист, ты, недолго думая, прыгаешь с крыши здания, переламывая себе все конечности нахуй. Естественно, после этого ты отправляешься на спавн, у тебя начинается новая жизнь, полицейские тебя не знают, ты их тоже. Казалось бы, ты избежал погони, полицейские тебя уже больше не знают, не посидишь ты уже больше 2-3 минуты в тюрьме и дальше спокойно пойдешь играть. Но ты заслужил наказание за нарушение правила gaming. Ты немного переоценил свои возможности И корона Мэрисю все же тебе придавила голову Теперь я думаю в будущем Ты сможешь нормально различать эти два Похожих друг на друга правила В данном случае у этого донатного админа Нарушение правила ПГ Он уже стоял перед фактом того, что у него дома Стоят несколько полицейских У каждого в руках было оружие И это не помешало ему достать свое И начать всех перестреливать Да, да, трех, четырех там было Это можно сказать Но ну, это можно, это нельзя Трех там. А, нет Смотрите, я вот еще раз вам говорю то, что а, насчет... А, ну, я у тебя говорю, я говорю еще раз. Подожди, его, а чем мы еще раз? Он тебе будет одно и то же сейчас рассказывать. Я ему так около часа доказывал, что у него фри был и Фрикил чела, которого он из окна взял, убил ножом. Вот. Я а знаю, сейчас РДМ ему доказывают то, что нет. он нарушил вместе с НЛРом второстепенным ПГ еще несколько фрекилов, что тянет на РДМ. Я думаю смысла нету, тут и так это понятно. РДМ а тут нету, поскольку там от четырех игроков только РДМ. А он и сколько завалил? Нету РДМа, тут то только фрекил. Троих. У вас было вроде бы трое. Смотрю по логам. 65 минут это у тебя 65, бана. Я отрицал свой фрикил. Ну ты, ты же отрицал до этого фрикил. Пока тебе это не сказали. Он ну, не смог его забанить сказать, вроде как бы. Базы, Модератор правда. уже не Все может и люкса ну, 65 минут и точка, бана. И там дальше. 1, 5, плюс 1, 6, плюс Эх. 1, 8. Как говорится, лучше просто признать свое поражение. Все, я дождался, отлично ну Все, все давай, я полетел игры. Я вообще думал, что она что-то подобное не наткнусь ну, То есть пришли, мы еще не успели толком ничего сделать так, может, вам нужно, Пока нет, лучше от греха подальше Зайди домой, пересиди час Потом, может быть, к тебе кто-то да. придет Давай, сиди 911, запрашиваю помощь в отель и вы чё со стволами? Да, только что там -то припелит ну, ну вот этот бомж, рядом с тобой, кто-то. Серьезно? Ну, а, я сейчас ментов вызову. А ну, стой, стой, стой, раз, стой, два, стой, три. Я сейчас предупредительный наебану. К стене? К стене? У тебя пистолет, какого черта? Нет лицензии, ничего. Пистолет откуда, сука? Без лицензии. Нашел? Вот часто его и потеряешь вместе со своей свободой. Молодец, нихуя себе. 250 отсидишь. Ой, что бомжары сделал Так, переодевайся. вы на вон ту лесечную клетку не заходите. Потому что вы в форме вас сразу увидят. А за кого ты переодеваться? да отлично все вы сюда поднимитесь сюда сюда сюда вон туда на на крышу залезьте вы можете просмотреть там аккуратнее а можешь ненадолго уйти а? отлично куда-нибудь желательно вот туда что ли или туда да да да да да да да а, здорово, здорово, не давай, не давай. Здорово. не давай. Давай, не давай. А чего вы тут забырали, ребят? Там просто... Залезай! Живем, где нам жить не хотели А как? У меня тут стекло. Так, давай, давай можем сломать. Сломать его. Можете отвернуться? Давай, давай. пожалуйста, давай. Давай, магия, Давай. О! залезай, залезай, залезай. Вот это мать. А то само разби... ничего не... Да не ничего нет. Проблем. Не нет проблем. Нет проблем магия здорово, здорово братец. привет теперь оба нахуй к стене лицом Чё? оба нахуй давай. лицом давай я их придержу давай я тогда в нару... полиция поверить. анаконда добрый у первого добрый. и галил у второго я не сомневаюсь, что что-то еще есть. Что охуеть, просто охуеть, молодец. Так, смотри. Так у меня ты... Сейчас, Извините. да, лицензия у тебя есть. Мы это сейчас все проверим, мы это сейчас все проверим. Давай, вот ты нам сейчас откроешь. Давайте в наручники, в наручники. В наручники, в наручники. В наручники. и пусть и пусть проходит. А ты можешь чтобы... mm. ордер, ордер. На ну, какой нахуй ордер? Я видел ну, все давай. с балкона, что у тебя есть. У кого-то из вас белая М, такая же, как у меня. Что-то мне тут заливает. Пароль, блядь, какой? Окей, давай тогда. Под дулом автомата ты меня откроешь. Алло, Саня. Саня, конечно не Давай. Давай, давай. 23.12. Все заходим, все заходим. Заебись. Вытаскивай. Вытаскивай это все. Вытаскивай. Что? Вытаскивай. Да, забирай. Могу сам собрать. Не, ломать не, не надо. Вообще, я тут как бы на птичьих правах. Я араб, я балкон построил. Да? Все построил, нормально? Покупал. Пойдем, пойдем, пойдем, Покупал. пойдем Покупал. покажешь. Покупал, проходи, проходи. проходи. Да, балкон хороший. Мой, балкон красиво, хороший, балкон хороший но все все нелегал. Все а все все все ты считай, делал. сожитель. Что еще раз? Ты сожитель. Вот что. Я прораб говорю, я у них на птичьих правах был. Да, на птичьих правах, да, но ты прописан. Ты прописан. Хоть на, на балконе, а балкон к квартире относится. По, по бартеру меня сюда потеряли. Да, да, по бартеру. Нормальный ты такой рано... бартер. Физдец. А тогда... Кстати, а тогда почему ты видел все эти манипринтеры не сообщил полиции? Давай тогда так спросим. Но мне угрожали, у них оружие есть, вы же знаете, сами. А ну подожди. Подожди, есть, подожди. Развяжи его. Развяжи. Union а, dead. М4 флэш, заточка. Я пока пойду за вторым, я пока пойду. А у тебя тоже оружие есть, получается. А кто кого запугивал-то? Так я говорю, меня снабдили, чтобы я вас защищал. Так ты же на птичьих правах ты тут ничего делать не можешь. От кого ты защищать будешь? Ты прораб, ты строил. А у нас есть судья сейчас. Судья, не знаю, есть вот или нет, ты решил. можешь попросить потом... Адвоката какого-нибудь, не знаю, пока ты имеешь право молчать хранить Местного штрафа не будет, у тебя оружие, причем такое, нормальное вот И это. еще несколько манипринтеров Плюс а ты заставили. еще покрывал их и защищать не собирался с этим уже оружием Молодец Ну а меня же заставили Максималка Как не сопротивляться вооруженным людям? Цена залога 84 тысячи Думаю, то, что нафармили, они могут спокойно пустить купили меня Здорово, уволили. Что, все уволили пиздец эти да, да, да, Поясняю, у Джеки-то не было заказа На того чела, которого опиздюлили в углу По части правил мы все это предусмотрели И как раз против таких дураков Мы создали правило 50 благословений Это 5.8 Сейчас это у вас на экране Чтобы долго не ебать вам мозги, поскольку в правиле Очень много буков, вкратце расскажу Что можно делать, а что нельзя Можно иметь кучу свидетелей Можно делать заказы где угодно Можно убивать при самообороне или же при обороне своего дома. Если же свидетель на вас рыпается, то вы тоже можете его нахлобучить, поскольку будет работать самооборона. Нельзя рейдить и бить ебальники тем людям, на которых у вас нет заказа. Исключение это сожители цели, которые, наверное, будут на вас рыпаться. Нельзя даже пукнуть в сторону безобидного свидетеля, который не проявляет к вам агрессии. Но если он все-таки решил по вам пострелять, то заказывайте ему реанимацию заранее. Здравствуйте, хуй. Вы, блядь, ради них сейчас пахаем. Блядь, я никакую лужу, что делать тоже съебался в страхе пошел нахуй я тебе что неправильно сказал? пошел Гъебище. нахуй он меня уебищем назвал вот это вот гнида меня уебищем <свист> назвала ты взаимодействуешь что ли, со свидетелями на данный момент? а ну давай я сам с этим разберусь дебил я свидетелей анклаак и... Дэп, я... О, не свидетель! В смысле не, я не свидетель, протянул. я швидетель. Я сказал ему страхи, потому что я да, хочу да. ОВП передать. А задай я тебе, пожалуйста, объясню. Хватит себя так неадекватно вести. Давай я тебе объясню, и ты поймешь, почему у тебя нарушение. Вот, пожалуйста, успокойся. Вот, ну, давай, давай, давай, быстрей. Смотрим. А, смотри, а, у тебя нарушение 5.8 вроде бы, как я помню. Это благословение. А, первый пункт опозначает, а что тебе запрещено взаимодействовать со свидетелями, поскольку ты выполнил заказ от человека, который был с тобой, там был там стоял Никита РПК И стоял другой человек, с которым ты э, разговаривал Но после того, как ты его убил, он стал свидетелем То есть ты начал сейчас замедиться со свидетелем Ты начинал с ним как-то делать какой-то либо движ Когда ты вместо этого должен был вообще убежать в страхе оттуда Чтобы тебя никто не убил После этого ты с ним... А бежал, это был заказной? Или же он просто так издан? Нет, он не угрожал Как? Он оружие там Тебе же, конкретно, угрожал или что? Один тап стал. А, сейчас подожди, можешь... тэпнем его, подожди, сейчас тэпнем, сейчас тэпнем Здарова, слышишь? Тебя аж вот этот чел убил, да? Или нет, или не тебя? Ну, ты, ты моему другу и ну, мне да. правильно? А он тебе, а ты ему оружие мне утыкал, нет? Ты достал ствол, за полицейского Начал угрожать, да? Крайней мере, ничего не угрожал. В чат написал. У меня заказ был. Ну начал. ты нам угрожал. Ты достал ствол и угрожать начал, да? Короче, этот долбоеб на Джекете специально дублирует один и тот же вопрос по нескольку раз, чтобы выбить то показание, которое ему будет выгодно. Но с этой профою Джекета на нашем серваке все работает несколько иначе. Этой профессии будет абсолютно по боку. На то, что там кто-то кого-то рейдит, обыскивает, грабит, стреляется и прочее. Ровно до тех пор, пока один из этих участников не становится его целью, вот тогда-то он может действовать. А в этот момент смысла никакого не было, да и заказа тем более. То, что он сейчас делает, это в принципе пойдет как за попытку обмануть администратора, даже если этот чел на незримом подтвердит, что он ему угрожал. Ибо свидетели ситуации два администратора, которые намного более вменяемые, чем этот чел на джекете. И я под маской. А, ну вот, да, он его А, ну вот, да, он его убил, получается он говорит что Решил ты Решил его якобы забрать. То да, как -то В участок То есть, и убить. Нет, Ты за не играл, ты знаешь, что тебе славу нельзя носить. Когда стал славу нашему нам угрожать, я так понимаю? А ты чела убил, нарушил 5.8. Я, 8. Не я не правильно я понимаю? А я о. просто достал. Ну ты чела убил, нарушил пять и восемь. У тебя заказа, заказа на него не было. Я правильно понимаю? Достал звездочка. Сейчас я посмотрел логи, это заказывал был не, не указан. Да нет, не заказа. Он же нам угрожал. Ты же угрожал, но ты же зачем-то стволо достал, тем более тебе нельзя носить. У тебя правило детства разрешают у тебя при самообороне обороне свои квартиры. Дома и все. Но свыше сказаний не было И сама бан поскольку он тут даже не стрелял Возможно, он просто... Фрекилл, 5.8 х... Ну, во-первых, я тебе сказал, а, чтобы ты пил, съебался, чтобы ты uh, да, украл ты, что, ты до сих пор как начал вырос, со мной вырос... перекидываться <рекинфон»> оскорблениями Молодец, Ревис. я выписываю тебе бан за нарушение фрикила и 5.8 правила Да, потому что ты Меня прогонял Ты занимаешься тем свидетелем, которое он увидел, как ты убил человека У в любом случае нарушение 5.8 первого пункта Молодец. А нет, это второй дом даже. Запрещается вдеть со свидетелем. Тебе нельзя с ними разговаривать, ты должен просто взять и уйти оттуда с места заказа. Все, можно и Нюхай бебру! Что-то как-то они быстро ушли. Все, заебись. Сука такой, а?